Так, заготовка у меня уже готова, она высоту примерно 7 сантиметров и диаметр также 7-8 сантиметров. Оформлять торт я буду белковым кремом, он у меня уже готов. Здесь у меня крем на 4 белка заварен и на 8 столовых ложек сахара. Я его даже не взвешиваю. Этот крем альтернатива белково-заварному крему на сиропе, который я так и не научилась готовить. Возможно, вы тоже не научились. Так вот этот вариант самый подходящий, элементарный и простой. И здесь меньше сахара в два раза. Он стабильный, подходит как для цветов, так и для выравнивания покрытия торта. Вообще, вот, он идеален по своим качествам. Если вам интересен рецепт этого крема, переходите по ссылке под видео в описании. Белковый крем смотрите или сейчас у вас ссылочка появится в подсказках на экране. Для начала покрываю заготовку черновым слоем. Я буду использовать насадку для розы. Здесь примерно прорезь 12 мм. Она идет без номера. Из набора 24 штуки. Крем окрашу в розовый цвет. У меня крема. Пинг. Вот такой цвет получился у меня. И начинаю оформление снизу вверх. У меня насадка расположена широкой частью к торту и узкой частью на рожу. И вот такими движениями у меня насадка очень плотно прилегает к торту. Таким образом крем цепляется за белый фон. Делаю волнообразное движение, Получается такая юбочка и волна. точно так же по кругу. Если большой зазор образуется между рюшами, рядами рюш, тогда лучше крем, который вот у меня в данном случае белый, необходимо окрасить в такой же цвет, как и для рюш. Тогда эти просветы будут менее заметны. Немножко возьму посыпку сердечки и сверху посыплю. Добавлю сверху жемчужного кандурина. Торт готов. Вот такой мини-тортик. Мне очень нравится, как кандурин придает блеск. Он так прям переливается. Очень красиво. Всего одна насадка.